Вот что это такое? Что это такое? Тут есть команда, тут нет команды. Я вот не понимаю, что случилось? Скажите, как так? Вот, смотрите, макс риск г. Тут нет макс риска г. Что за байя? Почему тут нет? Сейчас мы с вами посмотрим. У нас есть три команды, не две, а три. Вот, перед вашими глазами три персонажа. Три персонажа. Я не знаю, коль с нами. МЗ с нами и Рико с нами Это просто безумел Это такое у нас баг нашли, когда мы играли парни. Да у нас трое хоть можете посмотреть, посмотрите реально, реально три к три чувака вместе. Вроде бы они игроки, а не боты. Все тут нормально, что тут есть боты. Но я не понимаю, где там я был. Ставьте лайк, если вам нравится этот рубрика. Продолжим искать еще баги. Ну это просто шок. Они вместе ходят, как настоящие боты, скорее всего. Да. Выложу в инстаграм, ставьте там, пожалуйста, лайк, чтобы прям все-все-все постите. Это нужно всем-всем знать, конечно. Мы слабые, вот не знаю. Неужели такие слабые бравлеры? Это просто шок, просто шок. Досмотрим до конца с вами. Я вот сам не знал, как это работает. Ну и кое-что заметил глазиком. Часто они спавнится вместе, именно вместе. Они умирают по очереди, а вместе спавнится, я сам не знаю. К этому ролику нужно подписаться на канал, поставить лайк. Три команды с вами. Я еще такую фоточку бам сделаю. Я только вот картиночку превьюшку только вот без личных там штук. Что прям реально? Ригли, правда? Ну что, скоро уже поражение второго местечком всем значит огромный за просмотр пожалуйста подпишитесь на канал посмотрите видео лайки канал родоксеров в описании вот сами не знал, с нами был это чувак с нами был я с кем там еще был вот здесь а тут я не был я тут где-то тут и тут даже кстати тут нас спокойно а тут не всем удачи всем пока